Друзья, я вас приветствую. У нас сегодня очень интересный информационный выпуск. Он первый за три месяца и очень важный. Поэтому досмотрите обязательно до конца. Будем обсуждать очень важные вещи, такие как цены на бензин, что с ними происходит, почему они растут, докуда они будут расти, что будет с ценами на пропан. То есть все, что касается автолюбителей, мы сегодня подробно поговорим. Ціни на бензин, газ та дизель. Пальне здорожчало в середньому на 3 гривні. Ситуація спричинила хвилю обурення серед водіїв. Вже доходить до ручки, що менше будемо їздити, менше будемо користуватися. Ціни на пальне просто шокують своїм зростанням. Так, а газ куди подешевше, Газ 19,60 так само. Їздимо? куди діти? Треба їздити. Ціни на топливо. И тут уже не до шуток. С начала года 95 и дизель подорожали почти на 10% и в ближайшее время цены вряд ли пойдут вниз. Итак, вернемся немножко в прошлое. В октябре я говорил, что через два месяца цены будут расти. И точно так же подорожало и в Европе и бензин и дизель и точно так же дорожает у нас в украине и будет дорожать евро 80 смело переводите на гривну и вот вам будущее цена 95 и 100 бензина в украине и вам нужно думать уже об этом заранее это экономически полностью обосновано, понятно и логично Да, были некоторые кто мне говорил да ну сейчас у вас пропан подорожал до 20 гривен а сегодня мы видим цена пропана 830. Итак, почему в Украине подорожал бензин? Ну, первое, все знают, что курс гривны упал, доллар вырос, гривна упала. Это очень влияющий мощный фактор, потому что 90% топлива в Украине импортируется. То есть есть и свое, но свои заводы, Кременчукский, там работает на Lada, но он производит некачественный бензин, не негастированный, вы понимаете, да? Да, им можно заправляться, но недолго, это мое мнение. Это грустно или весело? Это это печально. Основное топливо завозится с Прибалтики, с Белоруссии. Это очень высокий процент поставки из-за подорожания курса доллара раз. И из-за того, что мировые цены на нефть кардинально выросли, чтобы вы понимали, за последние несколько месяцев цены на нефть в мире выросли с 60 до 90 долларов и они двигаются к 100 долларов 90 уже считается психологическая точка. Вот сейчас подъехали на другую сеть око это большая сеть всеукраинского у них больше 500 заправок и они влияют на ценообразование рынка мы здесь видим 95 и 35, 90 92, 35 гривен за литр, 39 гривен, да, то есть почти 40 гривен, это 98 а, бензин, и это опять-таки не окончательные цены промежуточные, в ближайшие две недели они опять подкорректируются вверх, к сожалению. Два года назад нефть там стоила какие-то копейки, бензин был очень дешевый, Пропан был очень дешевый, про это все вы можете забыть. Причем на ближайшие два года. В мире высочайшая инфляция на товарных рынках. Это подстегивает цены вверх. То есть сырьевые рынки растут, металлы дорожают, топливо дорожает. Сейчас будут циклично дорожать продукты. Вы понимаете да инфляция зашкаливает то есть там какие-то цифры 7 8 в европе в америке процентов такого не было больше 30 лет ну в итоге мы приходим к тому что в европе бензин и дизель подорожал кто мне скажет в какой стране такие цены на топливо дизель евро 45 95 евро 53 98 евро 65 Интересно, здесь заправки разрешают прямо тулить к жилым домам или не как у нас по СНИПам, там 200 или 300 метров должен быть разрыв. И сейчас мы идем на первый этап подорожания. Это не конец, я вам скажу, это только начало. Какие прогнозы я даю? Ну, знаете, я в принципе Опасаясь давать какие-то долгосрочные прогнозы, я вам скажу ориентировочно, что будет в марте. Ориентируйтесь 95-92 вот 95 бензин. Если уже на сейчас вы видите на теле 95 бензин 40 гривен, вспомните, какая цена была в декабре, просто разницу отнимите и добавьте к нынешней цене. Кто не понял, то цены будут под 50 гривен залито топливо. 50, Карл, да. Я не навожу панику, я никого не агитирую, я просто высказываю свое мнение. Ваше право соглашаться. Пишите в комментариях, кстати, кто согласен, кто может думать, что вдруг цены упадут по каким-то причинам. Я думаю, всем нашей большой аудитории будет интересно послушать ар аргументированные ответы и мнения, и мне будет тоже интересно. Но реальность такова, я вам скажу, знаете, как в анекдоте. У меня есть две новости для вас, плохие и очень плохие, к сожалению. Всегда есть выход и всегда есть выбор. Я э, не агитирую там армию автолюбителей, они прекрасно уже за последние... 20 лет разобрались в преимуществах альтернативного топлива такого как пропан и метан метан уже дороже в украине бензина и в связи с этим вы можете посмотреть наш ролик очень кстати уникальный интересный проект кстати друзья у кого есть метановый автомобиль грузовой легковой вы знаете к кому обратиться мы вам можем помочь как уже помогли нескольким крупным компаниям. Мы перевели их автопарки на пропан. И реально эта тема очень выгодная, очень быстро окупаемая. Серьезно, мы считали там фантастическая окупаемость при дневных пробегах 200-300 километров. Кому интересно, пишите в личку, мы ответим, потому что это не тема сегодняшнего разговора. Единственное то, что я могу вам подсказать, кто колеблется кто не понимает кто не в курсе это нужно рассматривать пропан бутан если литр пропана 18 гривен а литр бензина 40 гривен ну выгодно это Это и ребенку понятно что выгодно мы очень много рассказываем где мы переоборудуем автомобили там мы описываем окупаемость там мы рассматриваем плюсы и минусы то есть понятно что пропан бутан тоже имеет свою специфику по оборудованию. На сегодняшний день там два варианта основных. Это четвертое поколение и пятое поколение. Это самое технологичное, самое безопасное и самое выгодное. Это оборудование Виалии ГБУ-5. Поразительно. Вы можете поставить автомобиль в гараж, вы можете его продать, вы можете ездить на общественном транспорте, там, ходить пешком, ездить на самокате, велосипеде. Или просто думать, каким образом быстро там, за один день переоборудоваться и уже ездить по другим ценам. Самое главное, да, если тема цен на топливо прогнозы вам интересна, пишите в комментах. Мы сделаем через какое-то время вторую часть этого выпуска, посмотрим, насколько мои прогнозы оправдались и насколько они будут в реальности такими, о том, о чем мы говорили. И второе, вы знаете, нажимаем колокольчик, пишем комменты и мы всегда вас рады видеть у нас на канале. Всем пока!